так привет ребяточки а, час x сегодня опять настал вот пришло а, мое кресло стримерское очень рад безумно ждали долго безумно рад я думаю с ними с этим креслом будут катки проходить гораздо лучше может быть не так а эмоционально ну короче посмотрим но кресло пришло и это благодаря конечно вам ребят большей части вам вот сейчас я даже назову тех людей которые нам помогали как бы в этом в покупке этого кресла я не хочу никого оставить в стороне для меня это важно как бы ну памяти уже нет потому что я старый стример поэтому я, я тут записал имена. так жека анжелика ларионова юрка цимбал руслан раф 4 Тэч, женя Верескун, макс пеплер Ольчик, Андрей Ян, Демас Байзан, Дмитрий, Владислав Шоков, Саня, Алик, Вирус, Жека Макаров, Биг Боус, Россия. Это Славка. Вот, Саня. Саня, он же Саня Сахаров. Светлана Филиппова и Иван Измайлов. Вот, ребят, вам огромное при огромное спасибо в поддержку нашего канала в покупке этого кресла кресличка ништяковая еще раз огромное вам спасибо дай бог чтобы вы меня смотрели будет дальше все продолжаться контент строим вот только с раскопок приехали ну и вроде как-то все писали, все показали то что приобретено на что мы собирали средства денежные ну Отчет я есть. Покажу пресс. Всем огромное, ребят, еще раз вам спасибо. Кресло вот такое. Здесь, короче, еще есть тема такая, что а, поясничная подушка жопная. Здесь какой-то стоит маленький вибратор. В принципе, я его даже до сану вам покажу. Смотри. А, вот такой стоит вибратор. Но тут они вот типа залупили. А, чтобы якобы он вибрировал USB шнурчик к нему. Но я вчера включил, попробовал. Ну, я вам короче, скажу это так. По секрету. Это не для мужчин. Ну, может, ну а вообще он ну, вообще даже и, и не нужен, по сути. Это так, просто типа опция приблуда. Ну, а так нормально. Сегодня будем стрим проводить на нем. Сегодня модератор все это выложит. Примерно я под себя его подогнал. Ништяк. Ништяк. Братва, вам, еще раз говорю, вам огромное спасибо за помощь. В покупке вот этого прекраснейшего кресла. Насколько его хватит, не знаю. Ну, дай бог, чтобы его хватило хотя бы года на два. А то тут скоро будет от подгара такое э, пятнище прожженное. Вот. Все, всем, ребят, огромное спасибо. Сегодня вечером увидимся.